Всем привет! С вами Лобнинский кролик. Поздравляю всех с наступившими праздником, с новым, праздниками, с Новым годом, Рождеством. И сегодня у нас будет небольшой обзор новозеландских белых. Это девочка нашего разведения. Ей сейчас у нас 5 месяцев. Давайте ее завесим. Новозеландский белый – это мясная порода. Поэтому... Она у нас весит 3,950, ну почти 4 килограмма. Вес для этой породы очень даже хороший. В общем, порода нас устраивает, но вес набирает немножко медленно. Мне очень интересно узнать, быстро или медленно у вас набирают вес эта порода. Сколько весят они в 3 месяца и желательно чем кормите. Вот мы кормим только комбикорм, веточный корм горох. О а чем кормите своих кроликов? Ну что ж, всем пока, ставим лайки, подписываемся на канал.